Сегодня 30 марта 2017 года. Как видим, какая погода на этот период времени. На улице минус 2 мороза. На ночь передает около 6-7 мороза. Такой весны я не помню, чтобы 30 марта был еще снег. Снег пушистый летит, ложится на землю. Вся земля белым бела, все покрыто. Хорошо, что снег лег толстым слоем, около 10 сантиметров уже. Начали крокусы цвести, подснежники цвели, тюльпаны большие, листья выпустили, самородина почки выпустила зеленый. Пришлось смородину укрывать, ложить на землю и укрывать. Вот как видим, какая погода сейчас на улице. Чудо и чудес. Никто этого, конечно, не ожидал. Все может быть в наше время. Изменения в погоде тоже. Ну вот и все.